Первый вопрос. Когда и где проходил последний чемпионат Европы по футболу среди женщин? Среди женщин. Вот вы знаете, я не отвечу вам сейчас на этот вопрос, но я по-другому отвечу. А, а вот сейчас вы знаете, Я недавно смотрел, а, называется, Камеди, что там, Вумен, по-моему, да? И там девушка вот говорит, вот вы знаете, мужики, вот вы знаете, когда прошел там первый футбол среди мужчин, но вы не знаете, кто была самая быстрая женщина в мире, когда происходит первый футбол, какая женщина полетела в космос? Я тоже этого всего не знаю, я не знаю, когда был женский футбол. Среди женщин понятия не имею, но он проходит всегда на год позже, чем у мужчин. Я даже не знаю, честно говоря. Я не интересуюсь футболом да. Женским... Последний или какой? А, да, последний в последнее время. Без понятия. Я, заним... я интересуюсь спортом, в том плане, что я им занимаюсь. Я не интересуюсь. Ну, вы не знаете ответа на этот вопрос? Нет. Это было в июле-августе 2017 года в Голландии. Следующий вопрос. А какое место заняла женская сборная России по керлингу на последнем чемпионате мира в Пекине? Я, конечно, женщин не люблю, не настолько. Это же женская сборная, я не знаю. Понятия не имею. Второе, может, третье, нет? Да, это было второе место, бинго. Не знаю. Это было второе место. Третий вопрос. А знаете ли вы, что такое роллер-дерби? Роллер-дерби? Да. Нет, не знаю. Ты что-то там... Нет. Дерби — это скачки, а роллер-дерби — не знаю. Роллер что? Дерби. Ну, а роллер, это может быть что-то... Подскажите, подскажите. Да, это на роликовых коньках. И, как ни странно, это спорт преимущественно женский. Вот, вот, вот да, бинго. Женских, да. И последний вопрос. Да. А, как вы относитесь к женщинам, которые занимаются боксом? Ну, в принципе, не то чтобы прям положительно, но... И не отрицательно. Не отрицательно как бы, да. Можно за себя постоять, но не прям, чтобы из головы в это уходило. Да, может просто для себя ходить как бы, ну, в меру. Они мужественные. А вы хотите, чтобы еще добавить по, этому, по этой теме? Я не знаю, побольше спорта у женщин пусть будет. Надо держать себя в форме. Вполне нормально отношусь. Пусть занимается. Отлично. Ну, если человеку хочется заниматься любым спортом, я считаю, что он может этим заниматься и что вообще не важно, мужчина это или женщина, даже если это бокс. Вы знаете, сейчас пошли такие мужчины, что женщины вынуждены заниматься боксом, потому что ну, ну не за кого им заступиться. Вот, э, я так сам вот смотрю, думаю, да, там мне иногда нужна помощь, там, какая-то потасовка. женщина, которая занимается женщина, боксом. Такая женщина есть, которая боксом занимается. Ну, ну по-моему, это нормально. Но да, я, классно. Я, я думаю, что это. Во-первых, она развивается, во-вторых, реально она может за себя постоять. То, что такие пошли мужики. Спасибо большое за ваши ответы. Правда, спасибо за ваши на за вопросы, на которые, к сожалению, я мало что знаю про женский спорт. Но мне кажется, я не единственный я не единственный мужчина, который так мало знает про женский спорт.